Сегодня новое поступление. И я вам для сравнения хочу показать два цвета спортивного костюма школьной формы. Это у нас толстовки для девочек, соответственно, сливового цвета. И это идет у нас ментоловый, насыщенный. На метр сорок размер и на метр тридцать размер. Вот они так упакованные. Плотный трикотаж, утепленный. Но он тоненький. Он не толстый, но теплый. Вот они все наши шовчики. Качество видите. Вот. Вот у нас прострочка наша. Все наши швы. В принципе, носить не сносить. Все эти вещи. Вот. Сливовый. И, соответственно, ментоловый. Вот, тоже тепленькие. Хорошие. Вот. И штанишки к ним. Тоже сливового, сливового цвета. Здесь. Когда приходят вещи... То, в принципе весь размерный ряд он вот он есть это маленький до 128 а вот этот вот на толстовку ростовка идет до 170 сантиметров тут весь есть если пакетик позволяет они все печатают и у нас сейчас до 27 числа идет акция до 27 08 17 если вы берете три вещи то есть комплект спортивный костюм Плюс, например, футболка к нему. Вы на все получаете 15% скидки. Все, ссылка на магазин под катом. Покупайте, получайте удовольствие, носите. Всего доброго!